Здравствуйте! Вера в прогресс, обещающий счастье человечеству, умерла уже несколько десятилетий назад. Тем не менее, большинство людей во всем мире все еще считают, что человечество прогрессирует очень быстро. Но так ли это? Давайте посмотрим на автомобили, компьютеры, фотоаппараты, поезда, автобусы. Последние 30 лет они все выглядят примерно одинаково. Вы можете предположить, что в их основе заложены разные технологии, более совершенные. Но и это не так. То же самое справедливо не только для большинства промышленных изделий, но и для методов управления компаниями и целыми странами в том числе поведением людей меняется только дизайн об этом говорит профессор жан-франсуа женест более 30 лет занимавшийся исследованиями оборонной аэрокосмической промышленности в том числе на посту главного научного консультанта airbus group innovations прогресс остановился но многие из нас этого еще не видят ситуация похожа на подъем по эскалатору едущему вниз мы пытаемся ускорить подъем и бежим все быстрее и быстрее но эскалатор тоже ускоряется и в результате мы остаемся на месте. Сила, что все более ускоряет эскалатор, это и есть нарастающая сложность решаемых человечеством задач, а также способы их решения и в целом экспоненциальное нарастание сложности мира, как совокупный результат всех наших предыдущих усилий. Весь прошлый век, это век революции и войн. Человечество не стало умнее, и жизнь не стала предсказуемой и управляемой. Только дизайн изменился. Все осталось на том же месте, как и 50 лет назад. В прошлом своем видео я рассказал о Джордже Соросе и его проектах «Биткоин», как проект, решающий все финансовые проблемы человечества, аннулирующий долги и конфискующий деньги у новых богатых. И проект по относительному честному отъему денег у населения, называемый проблемой глобального изменения климата. Сорос является непосредственным куратором климатического проекта, который имеет, кроме экономического, еще целый ряд других смыслов. Я рассказал о движении «ФФФ». Fridays for Future, лидером которого стала шведская девочка-шизофреник Грета Тунберг. Полтора миллиона человек по всему миру, а именно столько школьников и студентов собрала Грета по всему миру, желающих прогуливать учебу по пятницам ради спасения климата. И это действительно большой проект, поддержанный экс-кандидатом в президенты США Альбертом Гором и фондом Билла и Мелинды Гейтс, и я тогда предположил, что очень скоро мы увидим продолжение этого экологического безумия, от климатических хунвейбинов Греты Тунберг. И вот оно случилось. В Германии на территории гигантского предприятия под названием Гарцвайлер вторглась около 20 тысяч хорошо упакованных молодых людей в одинаковых комбинезонах и в масках, якобы от пыли. Одна организованная группа занималась штурмом оборудования для добычи угля, другая блокировала на двое суток железнодорожную ветку, по которой уголь отправляется на электро станцию, которая, между прочим, питает всю Нордрейн-Вестфалию, а третья группа вытаптывала поля фермеров. Четвертая же нападала на полицию, которая прибыла предотвратить несчастные случаи, между прочим, от краев карьера 50 метров, и там обрыв. Пятая маршировала по ближайшим деревням, это так называемая «тактика открытой ладони». То есть 5 групп, 5 пальцев с целью рассеивания полицейских формирований. Технология обкатанная группой Соруса во множестве цветных революций по всему миру. Результат как минимум массовое нарушение 4 законов местного уголовного кодекса и 8 покалеченных полицейских. Угадайте кто это был? А это были девочки-одуванчики из движения FFF "Пятница за будущее. Греты Тунберг, у которого есть собственный местный климат-фюрер. Лиза Нойбауэр. Эти девочки объединились с экотеррористами движения Энде Геленде или по-русски Конец Земли известным своими нападениями на промышленные предприятия Германии, которые, по их мнению, не вписываются в график выхода из грязной экономики. И что самое интересное, за ними стоят все те же левые группы, которые разносили Гамбург на саммите G20 в 2017 году. Самое любопытное, основные народные газеты заигрывают с ними, называя их активистами, вместо того, чтобы сказать, что они как минимум правонарушители и преступники, нападающие на полицию вторгающиеся в пределы частной собственности и препятствующие работе стратегически важных предприятий. А между прочим, за каждый из этих пунктов есть отдельная статья в уголовном кодексе Германии. А то, что они били полицейских, ну, так они ж дети, что с них взять, они ждите. Нет, ну, конечно, мы все можем представить, чтобы было, если бы за все время существования партии АФД это альтернатива для Германии, хоть один АФДшник подрался бы с полицейским. Пресса тут же забыла бурлило бы заголовками «насилие», «правый переворот», «марш нацистов», «неонацизм» и так далее, А тут тишина и умилённые гримасы политиков и прессы. Стоит ли удивляться, что симпатии к партии АФД настолько сильны в силовых структурах и в полиции, и в немецкой армии? Как писал один из комментаторов Девельт, «Партии АФД следовало бы хоть один раз выйти с климатическими активистами имени Греты Тунберг вместе с плакатиками «Вы украли наше будущее! чтобы экологов разогнали раз и навсегда. Ставка на зеленую повестку уже приносит плоды в виде раскола правящей партии Германию, потому что Меркель в своих популистских танцах с детишками за климат и с Гретой Тунберг персонально сдвинула партию ХДС максимально влево, настолько, насколько это возможно. Левозеленое безумие, которое, как по-матерински одобряла госпожа Меркель, основанное на антинаучных, глубоко демагогических лозунгах, уже вышло из-под контроля идея которую даже самые ярые активисты не могут объяснить человеческим языком овладевает темными и тупыми человеческими массами и это очень неприятный симптом напоминающий предыдущие этапы увлечения немцев идеологическими теориями кстати по этому поводу писательница ханна аренд автор прекрасного термина обыденность зла однажды сказала именно немцы любят создавать себе возвышенные цели и это склонность регулярно приводила к бедствиям во всей истории. То есть невинные дети напали на старейшую угольную шахту в Германии, которая успешно работала с 18 века, причем все эти 200 лет ее работы никак на климат не влияли. Суперсовременная электростанция, использующая турбины Семенс последнего поколения, а также сверхэффективную каталитическую систему сажи и очистки. Станция сжигает от уголь для снабжения электричеством огромной области Nord Нордрейн-Вестфайл была атакована оболванинами шизофреничкой Гретой Тунберс, школьниками и студентами. Была ли эта акция бесплатной и добровольной? Нет, конечно, не была. По моим подсчетам, обошлась эта атака в сумму более чем 2 миллиона евро. Посчитаем. Доставка 20 тысяч детей со всех концов Германии и Европы, комбинезоны, маски, вода, палатки, рюкзаки, проезд, питание, карманные деньги. И я даже не исключаю, что эти карманные деньги не маленькие. Вопрос, для чего Джорджу Соросу, Альберту Гору и Биллу Гейтсу тратить деньги на эту, по сути, противоправную акцию и, я бы сказал, даже революцию? И почему начали именно с Германии? Германия – это локомотив ЕС, единственное государство в Европе, имеющие профицит бюджета. Условно, Германия один из крупнейших мировых доноров, поскольку остальные государства Европы косвенные потребители и нахлебники Германии, которые живут с дефицитами бюджета и за последние 30 лет только накапливали долги. Все страны Европы, даже такое самодостаточное государство, как Норвегия, располагающая огромными углеводородными запасами, накапливала долги последние 20 лет. Задача такова, закрыть все угольные шахты, а также ядерные реакторы, Создать дефицит энергоресурсов в главной экономике Европы. И, конечно, Германия сопротивляется. Сопротивляется на уровне крупного бизнеса. И поэтому они отстаивают свое право на Северный поток-2, который позволит им развивать экономику в условиях увеличения потребления электроэнергии на 10% в год. Да-да, вы не ослышались, Германия в течение ближайших 10 лет увеличит потребление электроэнергии в два раза. И никакие солнечные батареи, ветряки это не смогут восполнить, особенно на фоне закрытия угольных и атомных электростанций. Но Сорос никогда не вкладывает деньги без возможности получения прибыли. И на этот раз в планы себе вполне наполеоновские. Планируется ввести в Европе экологическую карту на блокчейне для всех граждан, для того, чтобы они платили ею за продукты, которые повышают CO2 в атмосфере. Казалось бы, насколько проще было бы ввести экологический налог на все товары, но это несправедливо. Допустим, один человек веган, ест только свежие овощи, а другой любит мясо, при производстве мяса выделяется много СО2. В продовольственной сельскохозяйственной организации ООН утверждают, что крупный рогатый скот выделяет на 18% больше углекислого газа, чем весь транспорт планеты Земля. Также, по словам экспертов ООН, домашние животные являются одним из основных источников загрязнения почвы и воды. Крупный рогатый скот является на сегодняшний день одним из самых главных источников проблем окружающей. Среды. «Для исправления складывающей ситуации необходимо принять срочные меры», — говорит Хенинг Штайнфельд, глава продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и автор доклада «Животноводство, экологические проблемы и варианты». Ежегодно жители планеты потребляют все больше мясо-молочной продукции. По прогнозам экспертов, к 2050 году количество производимой мясо-молочной продукции должно увеличиться более чем в два раза, для чего? потребуется увеличить поголовье скота. Однако уже на сегодняшний день животноводческий сектор является источником более чем 9% всего углекислого газа, выделяемого в результате деятельности человека. Помимо этого он выделяет 65% оксида азота, потенциал глобального потепления которого составляет 296 единиц СО2. Большая его часть выделяется из навоза. Запомните, из навоза мы еще вернемся к навозу. Mm-hmm в этом видео. Кроме того, крупный рогатый скот выделяет 37% связанного с человеческой деятельностью метана. ПГП 23 единицы. Понимаете, они изобрели уже свои единицы. Их никто не видел, но единицы уже есть. Метан в больших количествах образуется в процессе пищеварения у жвачных животных. И еще животные производят 64% аммиака, приводящего в впоследствии к кислотным дождям. Под животноводство в настоящее время используется 30% суши большая часть которой занята под пастбища включая 33 процента пахотных земель и об этом тоже говорится в докладе экспертов оон в связи с тем что для пастбищ вырубаются леса животноводческий сектор является основным двигателем вырубки лесов в странах латинской америки к примеру 70 процентов бывших тропических лицов в долине амазонки уже превращены в пастбища поэтому экологический налог будет персональным а не всеобщим то есть всем жителям Европы выдадут экологическую карточку, которая будет необходима для расчетов за вредные товары. Ну, Приходите вы, например, в супермаркет и покупаете зеленые листья салата или яблоки. На эти продукты вам не нужно платить налог, поскольку листья салата или листья яблони поглощают углекислый газ и выделяют кислород в процессе своего роста. Но если вам, например, нужно молоко или сыр или, не дай бог, мясо, то одних денег для покупки этих товаров будет недостаточно. На кассе вы оплатите стоимость товаров пластиковой картой, а вот на каждом товаре будет еще и цена в экотокенах, которые вам придется списать с вашей экологической карточки. Допустим, денег у вас много, а вот экотокены закончились. Тогда вам будет предложено купить экотокены за деньги, иначе вам не продадут мясо и молоко. Всем жителям государства в зависимости от его мировой квоты какое-то количество экотокенов будет начисляться ежемесячно. Например, 100 экотокенов. За килограмм мяса надо будет заплатить 50 токенов, за литр молока 15, а за литр бензина 30 токенов. Такой карточки вам хватит на 2 килограмма мяса или 3 литра бензина в месяц, а стоить один токен будет дорого, ведь его эмиссия ограничена и привязана к страновой квоте, квота не увеличивается. Но ничего страшного, вы всегда сможете купить эти токены на бирже, где их цена будет все время расти. Люди, которые едят салат и капусту, пользуются велосипедом, будут продавать свои лишние токены мясоедам и любителям пармезана, а также владельцам автомобилей. Кроме того, будут обложены эко билеты на самолет, автобус, а также на одежду из животного или растительного сырья. Хлопковые футболки и белье будут доступны только богатым, ведь на выращивание одного килограмма хлопка необходимо более двух с половиной тонн воды. Шерстяные костюмы, одежда из трикотажа, из шерстяного трикотажа, меховые изделия будут стоить не так дорого, как доплата за них в эко за их вредность и CO2, которое было выделено животными, из которых произвели эту одежду. Но в общем вы поняли, как вам идейка. Вот Айда Сорос, Айда молодец. А кто же будет получателем всех этих экологических платежей? Вот это самое главное. Может быть, правительство тех стран, у которых есть квоты? Нет, ты что вы? Ни в коем случае. Получать эти платежи будет частный глобальный экологический фонд который уже давно был создан Соросом, Биллом Гейтсом и мировыми банкирами еще в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Официальным распорядителем и доверителем, управляющим этого фонда, является Всемирный банк. Ну, так, для справки, это частная лавочка мировых банкиров. И поэтому Анатолий Борисович Чубайс предложил недавно ввести экологический налог в России, выступая на Санкт-Петербургском экономическом форуме. А ведь именно он... Чубайс является официальным управляющим России во Всемирном банке. И поднимает эту тему он не потому, что заботится об экологии или нашем здоровье, а просто старшие товарищи ему рекомендовали. То есть через какое-то время, это будет очень скоро, мясомолочные продукты в наших магазинах будут доступны только богатым. А что делать бедным, спросите вы? Вы знаете, моя мама рассказывала мне, что когда во время войны сразу после нее был голод, то как только наступало лето, она с братьями и сестрами бежала в лес, и они собирали сначала березовый сок, а затем уже и грибы, и ягоды, и выживали только благодаря лесу. Бедные граждане будут кормиться в лесу. Ну, валежник, слава богу, уже разрешили собирать, не замерзнем. Но вот с грибами и ягодами, а также травами все не так просто. Наше правительство решило позаботиться и об этом. Минсельхоз хочет взять под контроль сбор грибов, ягод, березового сока и лекарственных трав. Сейчас сбор дикорастущих растений никем не регулируется, и ведомство решило, что пора этот пробел заполнить. Что это значит для тех, кто привык проводить лето в лесу, чтобы подзаработать или отдохнуть? В лесах России произрастают сотни видов пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Запасы только самых распространенных из них — почти 7,5 миллионов тонн. Но уровень освоения, то есть то, что реально собирается и съедается, очень низкий — от 1,5 до 7%. Главные кладовые ягод — это Иркутская область, Красноярский край, Югра, Забайкалье. Самые грибные регионы России — это Кострома, Вологда, Республики Коми и Саха-Якутия. Экспортный потенциал одного только грибного рынка Минсельхоз оценивает в 2 миллиарда долларов. Новость о том, что собиратели хотят регулировать, появилась как раз на старте сезона. Июль — время белых подосиновиков, подберезовиков и лисичек. А среди дикорастущих ягод уже созревают голубика, земляника, Морошка и черника. Как мы видим, до введения налога на воздух и дождевую воду уже совсем-совсем недалеко. Только не нужно сразу ругать чиновников и правительства. Они в этой ситуации просто статисты, актеры. Мир глобален уже давно. Вы же хотите жить, как живут в цивилизованных странах. Кто-то там жизни отдавал за европейские выбор, помните? Вот вам опыт цивилизованных стран. Две недели назад я был в Германии и Швейцарии. Так вот там уже стали считать площадь крыши часто дома и прибавлять к оплате за водосток еще и дождевую воду. Дождь ведь идет, стекает в ливневую канализацию и за это естественно надо платить. Так что налог на дождь в Германии уже введен. Что касается грибов. Например в Швейцарии так просто за грибами в лес вы не сходите. Сначала вам нужно пройти платные курсы у егеря. Для чего? Для того, чтобы уметь распознавать грибы и случайно не собрать отравленные. И между прочим эти платные курсы они не особо дешевые. Затем вам выдадут специальный Аусвайс на право сбора грибов, причем тоже он не совсем дешевый. Затем вам надо будет взять разрешение на сбор грибов уже в определенной местности. В каждом кантоне, в каждом округе будут свои правила. Но и это еще не все. Действуют ограничения на вес собираемых вами грибов. И потом уже, когда вы выйдете из леса, вас встретят с распростертыми объятиями егеря и вам предложат заплатить за каждый килограмм собранных грибов. Российское министерство сельского хозяйства хочет внедрить в россии именно такую систему они посчитали что экспортный потенциал только лесных грибов более 2 миллиардов долларов в год вот ведь как получается а еще ведь лесные ягоды и травы а это же вообще целых 5 миллиардов долларов думаю сейчас минздрав просчитывает нормативы налога на воздух в зависимости от объема легких пола и возраста человека сколько вдохов делает человек в среднем в сутки как быстро он ходит ведь когда человек бежит трусой он дышит в два, а то и в три раза чаще. Видимо, налог для любителей пробежаться утром будет в два раза выше. И это, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустно. Уже из закрытых источников стало известно, что Евросоюз объявил закрытый конкурс на собственный блокчейн. И, скорее всего, это будет блокчейн Stellar, поскольку в этой тусовке был замечен Джет Макалеп, технический директор и основатель Stellar. План, скорее всего, может выглядеть так. Функции SWIFT в новом цифровом будущем будет выполнять продукт Ripple Labs. Эко-токен и Еврокоин коин будут уже на стеллари. А вот биткоин останется биткоином. Я только хочу сделать небольшое уточнение. Все сказанное мною не значит, что на земле нет экологических проблем. Они безусловно есть, еще и какие. И главное из них это сокращение пресной воды. Это экологическая проблема номер один в мире. У кого из вас есть колодцы, те наверное заметили, что уровень воды в колодцах за последние 10 лет значительно упал. Мой знакомый каждый год приглашает специалистов, которые подкапывают вниз по 2-3 кольца и к зиме ему не всегда хватает воды. И это только в подмосковье вода это важнейший ресурс на планете и вода стала самым востребованным мировым монопродуктом в мире если кто не заметил еще каких-нибудь там лет 20-30 назад в моем детстве никто воду за деньги не покупал мы просто пили ее из крама. а сегодня объем только российского рынка питьевой и водопроводной воды уже превышает 35 миллиардов долларов в год ситуация с водой резко ухудшается целые регионы мира входят в в зону катастрофической нехватки воды с потреблением менее 1 литра на человека в сутки. В число регионов с острым дефицитом воды попадают страны Северной Африки, весь Ближний Восток, Пакистан, Индия, Средняя Азия, а также некоторые страны Юго-Восточной Азии. Число таких стран растет. Население свыше 3 миллиардов человек испытывают недостатки в питьевой воде. Приблизительно через 5 лет, к 2025 году, большая половина населения планеты, более 4 миллиардов человек, будет испытывать уже серьезные трудности с нехваткой воды. Большая часть нашей планеты покрыта водой, но эта вода соленая. Чтобы сопоставить количество соленой воды на Земле и пресной воды, представим себе, что если всю воду слить в ведро, то соленой воды будет ведро, а всей пресной воды на всей планете, которая есть на Земле сейчас, это все реки, озера, озеро Байкал, это всего столовая ложка. И ведро против столовой ложки. Уже сейчас идут войны за воду, дальше может быть еще только хуже. Сирийцы и орданцы вознамерились возвести на реке Иордан плотину, чтобы задержать часть воды у себя. На это Израиль ответил мгновенной бомбардировкой этой плотины, она была разрушена. Израиль сегодня является крупнейшим производителем сельскохозяйственных продуктов в регионе и он их экспортирует. Даже в московских супермаркетах есть израильские фрукты и овощи. И именно в таком месте, которое является катастрофическим из-за нехватки воды, природной воды, Израиль является крупнейшим экспортером, экспортером сельхозпродукции в Европе. Израиль практически перекрыл реку Иордан. И все ресурсы реки Иордан употребляет на свои сельхозугодия и свои нужды. Вот так приблизительно сейчас выглядит русло реки Иордан ниже Израиля. Тем временем продолжает катастрофически расти население в пустынных зонах, где 50 лет назад земля не могла прокормить большую популяцию. А теперь, благодаря технологиям по опреснению воды, население выросло в 8 раз. Так, в Саудовской Аравии в 1961 году проживало всего 4 миллиона человек, а сейчас там уже 32 миллиона. Такая же динамика во всех странах Персидского залива. То же самое произошло в Средней Азии и в бывших советских республиках. 8-10 кратный рост населения. Но в мире есть лишь немного мест, способных давать урожай без принудительного полива. А если вода уйдет, это будет значить только одно – голод. Чтобы собрать, например, килограмм винограда, нужно затратить тысячу литров воды. На килограмм пшеницы это уже две тысячи литров. А, например, на килограмм фиников больше двух с половиной тысяч литров. Две трети посемных площадей в мире сегодня поливные. Ежегодно 6% пашни выбывает из оборота по причине нехватки воды. В 1965 году на каждого человека приходилось 4000 квадратных метров пашни, то теперь всего 1600 квадратных метров. А в 2025 году, ввиду роста населения и осушения существующей пашни, на каждого индивида будет приходиться всего 600 квадратных метров пашни. Такими темпами в 2025 году только в Азии более половины всего населения, это 65 будет проживать в странах, которым придется импортировать зерно. Китай уже 5 лет как закупает рис на внешних рынках. Около 2030 года вынуждена будет ввозить рис и Индия, которая к тому времени, возможно, станет самой населенной страной мира. Завозить же зерно придется видимо, с Марса. На нашей планете питьевой воды к тому времени не останется совсем. В 2011 году 350 миллионов китайцев начинают употреблять пиво. Потребление пива в Китае растет на 15% в год. Полвека назад, в 1961 году, средний совершеннолетний китаец выпивал Пол бутылки пива в год. Еще меньше выпивал средний житель Ирана, где алкогольные напитки вообще не в почете. К 1991 году граждане КНР потребляли уже 27 бутылок в год, занимая в рейтинге пивных стран 117-ю строчку. Если Китай выйдет по потреблению пива на уровень Ирландии или Великобритании, то уже к 2030 году не хватит всех посемных площадей планеты, чтобы вырастить тот ячмень, который необходим для производства того пива, которое может выпить население Китая. И чтобы избежать катастрофического голода, надо каждый год увеличивать урожайность на 2,4%. Пока же ежегодный ее прирост составляет всего 1,5%, и то в основном за счет методов так нелюбимой всеми генной инженерии. Это и есть самое главное проблема человечества, которая угрожает существованию людей как вида, но об этом не говорит ни Всемирный банк, ни Джордж Сорос, ни Билл Гейтс. Транснациональные корпорации занимаются вырубкой тропических лесов централизованно. Сейчас идет вырубка в Малайзии, Индонезии, на Борнео. На место вырубленных лесов высаживается масличная пальма. Там просто уничтожают все живое вместе с населением. Принадлежащие акционерам всемирного банка компании уже вырубили лица Амазонии, а теперь отравляют землю и воду в Соединенных Штатах своими сланцевыми технологиями. Хищнический вылов рыбы в мировом океане уже привел к исчезновению. 60% ее запасов Мировые запасы рыбы на грани полного исчезновения Потребление морепродуктов с каждым годом растет а уловы сокращаются и если не изменить подходы к управлению рыболовством, то рыба в мировом океане закончится уже через 10 лет. Суточная добыча нефти на планете Земля уже вышла на уровень 100 миллионов баррелей в сутки. Это 20 миллионов тонн каждые сутки. На место выкачиваемой нефти. Если кто знает, как вообще технология нефтяная работает, приходит пресная вода, между прочим, нечистая, с химикатами. И объем этой пресной воды становится каждый день меньше на тех же 20 миллионов кубометров. Но вот для сравнения, чтобы понять сколько это, объем воды в Байкале 23 миллиона 620 тысяч кубических метров. Каждые 47 дней мы опускаем глубоко под землю, замещая ее нефть, один Байкал. То есть каждые 47 дней у нас не становится одного Байкала. Мы теряем всего 8 Байкалов в год, а только от одной нефтедобычи. Из-за этого мелеют реки, исчезают озера и целые моря, как исчезло Аральское море, которое еще раньше было на картах, когда я учился в школе, сейчас на этом месте просто пустыня. А вот скажите, вы слышали хотя бы раз, чтобы мировые климатические лохотронщики об этом говорили? Нет, они об этом молчат. Их беспокоит повышение температуры. И на земле есть места, где по-настоящему жарко. В Сингапуре прекрасная погода. В час ночи 31 градус, влажность почти 100%. Кто любит тепло, тому здесь очень понравится, я думаю, скорее всего. Но они все в Азии. И именно там настоящая экологическая катастрофа, которая угрожает половине населения земли. И именно там сосредоточено 60% всего населения. В Европе, как мы видим, никаких проблем с потеплением нет. Если бы в Москве сейчас было теплее на 10-15 градусов, все бы только радовались. Москва, как много в этом звуке. И в Москве в час ночи, в июле месяце, для тех, кому очень жарко в Сингапуре, всего плюс 13 градусов. Ну вот, 2 часа 18 минут, температура за бортом 11,5 градусов. Конечно же, нам нужна борьба с потеплением, потому что на улице июль 11,5 градусов, очень жарко, и я думаю, что если температура поднимется на 1,5 градуса до 13, то, конечно, мы все умрем. Слава богу, что есть Грета Тунберг, которая не даст нам умереть. Тем временем Билл Гейтс трясет банкой с говном на пекинском форуме, и именно эта банка и является собой символ. Всей борьбы мировых глобалистов с парниковыми газами и потеплением на планете. Здесь, я думаю, будет уместно перефразировать классика «современная политика неотличима от говна, с той только разницей, что она лишена его полезных свойств». На этом я хочу попрощаться с вами, подписывайтесь на мой канал в телеграме, ссылка будет в описании, там гораздо больше интересной информации. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, критикуйте, комментируйте и самое главное, не забивайте свои чистые головы глобалистским навозом. Пока!